В Татарстане в период 17 по 18 февраля синоптики прогнозируют сильный ветер до 25 метров в секунду. Кроме того, ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем, днем в отдельных районах сильные. Синоптики также обещают метель с улучшением видимости до 500 метров и менее. Утром и днем местами ожидается туман на дорогах Кололедица, накат и снежная каша. В данном случае вот... Погода нашей зимы она определяется четко одним фактором – влиянием западно-восточного переноса, то есть влиянием Атлантики. В Атлантике находится Гольфстрим, это теплое течение. В районе Исландии постоянно возникают все новые и новые вихри атмосферные, циклоны. Циклоны они переносят с западно-восточным переносом сюда, к нам. А с Атлантики зимой придет к нам только тепло. Вот если летом будет нечто подобное, то лето будет прохладным, потому что Атлантика будет уже нас не согревать, а охлаждать наш континент. Госавтоинспекция МВД по республике Татарстан призывает водителей быть крайне внимательными на дороге. Причину, если мы видим антропогенный фактор изменения климата, то это выбросы. Это действительно огромное количество выбросов парниковых газов, как мы их называем, co 2 то есть углекислый газ, метан и так далее. Все это выбрасывается в атмосферу. И все это приводит к такому потеплению. Вот. Такого, так сказать, теории есть, такого рода, это все так. Илия Баталова, Фарид Захитуглы, Универньюз.